Оккупационные российские войска, вошедшие в украинский город Конотоп, начали переговоры о выдаче города мэром. Жители собрались в центре города и окружили российскую технику. Переговоры с мэром не дали результатов. После этого по требованию жителей войска были вынуждены покинуть город. Да, Да-да-да-да. они уедут, да. Молодцы! Всех спалим нахуй! Я понял? Я был замилили с тёплё puedes Я говорю что ли ты придумал И мне и нас Он по 외에도 Отойдите, пропустись, побежали! Ну, моя рука самая. Вот так вот в конотопе. вот так вот в конотоп.